что нужно знать об антибиотике, чтобы он начал помогать в первые сутки. Вообще, существует три основных ошибки при назначении антибиотиков врачами. Первое – это выбор неправильной группы антибиотика. Второе – это назначение антибиотика без наличия на то показаний то есть в тех случаях, когда в действительности он не нужен. И третье – это выбор неадекватной дозы антибактериального препарата. И на первые компоненты – это неправомерное назначение антибиотика, то есть неправильное, без показаний, когда нет э, причин. Чаще всего это, например, какая-то вирусная инфекция, что касается верхних дыхательных путей, а на вирус антибиотик не влияет. И часто, к сожалению, врачи назначают антибиотики без показаний. Где-то в каких-то случаях они просто боятся осложнений, в каких-то случаях пациент просит побыстрее, чтобы выздороветь, да? Родители там переживают за своих детей. Вот. И на эту первую ошибку мы, в принципе, к сожалению, пациенты повлиять не можем. На выбор группы антибиотика пациент... Родители пациента тоже, к сожалению, повлиять не могут, потому что это знание врача, это опыт, это в некоторых ситуациях даже чуйка какая-то, но это зависит от врача, а не от пациента. Но от пациента зависит, точнее может зависеть оценка адекватности дозы антибиотика и что нужно знать нужно знать что существует минимальная подавляющая концентрация для каждого антибактериального препарата если назначить дозу меньше то эта концентрация она не будет э, обладать бактериостатическим либо бактериоцидным действием то есть э, если назначить неадекватную дозу антибиотика то Сразу после его приема он может превышать минимальную подавляющую концентрацию и воздействовать на микробы, но через какое-то время его концентрация снизится до цифр, при которых он не будет просто работать. Поэтому, что часто бывает, какие ситуации, например, врач сомневается, а нужен антибиотик или нет, и говорит, хорошо, вот тут непонятно, нужен или нет, давайте мы просто маленькую дозировочку назначим, и вот эта маленькая дозировочка, она то работает, то нет, и потом, когда такие пациенты попадают, например, ко мне на прием, и ты понимаешь, что доза была выбрана неправильно, и ты не знаешь, а почему он не помогает, потому что это вирус, либо потому что выбрана неправильная группа, или из-за того, что просто дозировка была неадекватная. Поэтому сам пациент, он может просто открыть инструкцию и почитать, какая Доза назначается антибиотика при тех или иных состояниях. Там ничего сложного нет. Если там написано в миллиграммах на килограмм, например, может быть написано 20-40 миллиграмм на килограмм. Я всегда рекомендую просто выбирать максимальную дозу, то есть 40 миллиграмм на килограмм. Ну, по разным препаратам эти дозы, они могут различаться. Если же это четкая, конкретная рекомендация по взрослым, например, 500 мг, 1000 мг, суточная, да, и пишется кратность приема, это тоже важно, один раз в день, два раза в день можно суточную разделить, но в любом случае вот эту суточную дозу нужно принимать, никаких полудоз, никаких незначительных доз, смысла просто в этом тогда не будет. Пейте адекватную хорошую дозу антибиотика и тогда он будет помогать вам уже в ближайшие 24-36 часов.